Всем привет, друг! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада вас видеть. Меня зовут Алина. Сегодня я вам покажу, как получить значок «Адская высотка». Ну и чтобы нам посмотреть его, заходим в профиль. Как обычно, ничего в принципе не изменилось. Так, значок и спускаемся в самый низ. Ну, вот он, «Адская высотка», вручается владельцам квартир Адской высотки. Чтобы нам его получить, нам понадобится локация. Так, локация сейчас называется у нас город ужасов, если я не ошибаюсь. Да, город ужасов. Заходим туда. Сейчас у нас это все загрузится дело, но это будет очень долго. Итак, чтобы получить этот значок, нам нужна локация... «Город ужасов» и «Дом за 10 тысяч». Согласна, не но хоть не донаты, то хорошо. Так, подходим к боту и тыкаем на путешествие. И заходим на «Врата души». Какое-то странное довольно-таки название. Но это опять сейчас будет все долго грузиться, очень долго, поэтому я к вам вернусь, как это все загрузится. Итак, мы уже на локации, нам нужно зайти в эти, как это называется, врата и спуститься за вон тем подарочком. И все, вот вам выдали ваш значок. Давайте мы его оденем. Ну и все, собственно говоря. Все, собственно, получилось. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.